Всем привет! Сегодня я вам расскажу про новую криптовалюту pm7.eco. Заходим в наш браузер, вводим pm7.eco, ссылочка будет внизу в описании. Я уже здесь зарегистрировался, вводим электронную почту, пароль, вам придет подтверждение на почту, вы должны его подтвердить. Я думаю, что вы разберетесь. Вот, нажимаем «Войти» вот. Здесь у нас дается 20 долларов за регистрацию Но, чтобы заработать больше денег Нам нужно пригласить как можно больше людей вот. Здесь есть у нас э, различные способы Как нам приглашать друзей Можно просто скопировать ссылочку и распространить среди своих друзей можно просто нажать кнопочки, допустим, ВКонтакте. Ссылка появилась. Распространяем ссылочку. Ну, на этом все. Копируйте ссылочку, распространяйте ее и зарабатывайте денежки. Пока что все это бесплатно. Скоро платформа выйдет на ICO. Здесь это у них описано. И когда она там выйдет, можно будет вывести деньги. Плюс 1100, если при покупке. Но я покупать не собираюсь, я хочу просто взять эти монетки бесплатно. Все, всем спасибо. Ссылочка в описании под видео. До свидания.